Это Алекс, и у него отличные новости. Скоро он едет в отпуск. Долгожданное путешествие не за горами, и он уже представляет, как нежится в лучах солнца на берегу теплого моря. И вот в поисках лучшего предложения Алекс отправляется в ту фирму. Одной он, конечно, не ограничится, ведь больше в выборе, больше в выгоде. Припоминаете этот сюжет? Турфирма, толстая каталоги с красивыми картинками, повернутый к вам задом монитор компьютера, за которым трудится сотрудник компании и предлагает вам туры и цены. И вечная неопределенность. А вдруг не то? А вдруг есть лучше? А вдруг дешевле? И так в каждой турфирме. Неизбежность. А зачем вам вообще турфирмы? А что если бы у вас самих был доступ к базе данных турфирм? Бесплатный доступ. Доступ к предложениям всех туроператоров одновременно. К миллионам туров по всем направлениям, в том числе и горящим. А что если бы вы сами могли одним кликом провести мониторинг минимальных цен и моментально забронировать понравившиеся предложение, не выходя из дома, без потери нервов, времени и переплат? Современные интернет-технологии и компания Grand Travel Group открывают вам такую возможность уже сегодня. Бронирование и оплата тура – Сбор документов онлайн? Нет ничего проще. Наши сотрудники проверят всю информацию по выбранному туру и свяжутся с вами для продолжения бронирования. Все, что от вас требуется, это указать свои паспортные данные и оплатить тур любым удобным способом. После оплаты вы получите СМС-уведомление о бронировании и подтверждении вашего тура в системе туроператора. Документы будут доступны для скачивания в вашем личном кабинете. Останется только распечатать их и можно отправляться в путешествие. Так зачем же тратить свои силы, время и нервы на походы по турфирмам? С Grand Travel Group вы всего в одном клике от тура вашей мечты.